13 стратегема, называется она «Бить по траве, чтобы вспугнуть змею». То есть, удар, нанесенный на удачу, позволит выяснить истинное положение дел. но ну, так же, как при артиллерийском обстреле. Недолет, перелет, попадание. Да? То есть, это пробовать да, на зубок. Пробовать мониторить ситуацию. Это нормальное в современном мире положение. Вот иллюстрация. После смерти императора Цинь Хуана, объединившего под свою властью весь Древний Китай. Дворцовый концертмейстер Джао Гао организовал заговор, в результате которого на трон зашел младший сын умершего властителя. Затем Джао Гао захотел избавиться от своего ставленника. Но прежде чем приступить к активным действиям, он решил проверить настроение людей из императорской свиты, которые могли помешать осуществить его планы. Он подвел к императору оленей и сказал «Позвольте Ваше Величество преподнести вам этого коня». Мне кажется, что вы ошиблись. Я вижу перед собой оленя. Почему же вы говорите о коне? Ответил со смехом император. Однако Аугао продолжал утверждать, что дарит государю лошадь. Вот я в доместии этого императора сразу башку отрубил этому Джаугау, как только он коня, этого оленя назвал конем, но он не был столь проницательным. Тогда позвали советников императора и спросили их мнение. Некоторые предусмотрительно отмолчались, иные же согласились с тем, что Джао действительно подносит дар императору лошадь. Впоследствии Джаугал под разным предлогами расправился с теми придворными, которые не согласились открыто с его мнением, вот во времена правления Ханьского императора сюанди Ди, сановник Инь Венгуй, будучи правителем области Дунхай, поставил. Постановил производить казни за особо тяжкие преступления во время ежегодных собраний чиновников области. Причиной этого было желание одной казнью предустеречь от преступлений сотни людей. Инь Венгуй даже собственными руками казнил великого злодея Сю джунь Суня которого не решались покарать прежние правители области. Многие служилые люди, присутствующие приказни, были так напуганы, что отказались от своих преступных замыслов, ну и так далее. Но это то, о чем мы говорим, что если посадить Путина на кол по решению трибунала, если там устроить индигирку с Колымой, пляжи, Северного Ледовитого океана То еще сто поколений будет вспоминать говорят: да, вот этот злодеи Во главе с Мальцевым, они были страшными Но они правильно действовали Да, видите, вот как они все решили И больше в России никто не воровал И вели себя правильно Так что вот Очень правильно Это стратегема Бить по траве, чтобы спугнуть змею 5.11.17, когда мы назначили Да я именно пользовался этой стратегией, когда говорил о том, что революция будет 5, 11, 18, мы били палкой по траве и видели, какие силы люди, мы четко видели, кто с нами, кто против нас, и не было иллюзий, и не было потом многих ошибок, которые могли бы мы получить. Так, стягивание, так, вот, стягивание войск вот сейчас, это тоже бить палкой, это тоже смотреть на реакцию, на вот то, что происходит. Это, но обратите внимание, реакция по Крыму нулевая, по боимбу нулевая, ну или почти нулевая, по Скрипалю, по Навальному. Путин все время проводит некую разведку боем, он все время смотрит. Помните, я рассказывал, как Гитлер в русский бассейн заходил с барабанами, с дудками и сказал, как только хоть один пожарный там выстрелит, все, сразу сворачиваемся. Никто не выстрелил. Разведка боем удалась. Вот очень важно, наверное, рассказать одну историю, которую я очень люблю. Вообще всегда я ее приберегаю, эту историю, потому что она... Ну, такая, достаточно, как бы сказать, яркая, да, и может выдать некие намерения. Но хотел бы я, чтобы был понимание, все-таки вы соратники, а противники меня мало беспокоят. Вот 80 лет назад, ровно 80 лет назад, ну, сейчас второе, это было 6 началась балканская кампания немцев. Она заранее началась, потому что силы-то перебрасывали из Франции, из Голландии, то есть перебрасывали с Запада. Но это не суть. Да? И вот одна из дивизий, которая участвовала в этой кампании, была дивизия Дасрайх, да, ну, понятно, дивизия СС, которая, значит, до этого, ну, из разных своих подразделений, да, Участвовала в боях там, за Голландию, за Францию и так далее. И вот их передислоцировали на Балканы. И к 11 апреля да, они вышли к Дунаю практически. И вот был Клингенберг, Фриц Клингенберг такой. Гаухштурмфюррер, да, ну, капитан по-нашему, это были войска СС, СС, и он там был командиром роты. Ну, капитан командир роты, мотоциклистов, ничего из себя не представляющий, да, но очень амбициозный человек. И когда они вышли к Дунаю, он один из первых вышел в Дунаю С своими мотоциклистами. Он понял, что Белград вот в двух шагах, это столица противника. Что он сделал? Ну, он взял с собой, ну, вместе с ним был 7 человек, переправился через Дунай, солдат он отпустил, но они не смогли вернуться, там что лодка затонула, и пришлось действовать всем вместе. И он пошел, там огромное количество было постов, каких-то блокпостов. И он их все эти блокпосты захватывал, этих пленных с собой таскал, то есть двигался. К Берлину. Для чего он это делал? Вот он как раз бил палкой по траве. Ой, к Берлину, к Белграду. Он хотел понять, ну, насколько глубоко эшелонированная оборона. То есть проводил разведку бойма. Когда, в общем-то, случится то, что он нарвется на такие серьезные силы, что дальше двигаться будет нельзя. Ну, понятно, да, когда эшелонированная оборона, в конце концов, там какой-то заград-отряд встречается и так далее. А тут никого нет. Представляете, какие-то блокпосты, какая-то херня и никого и ничего. И он двигался, двигался и пришел в Белград. Представляете, ну это исторический факт, я ничего не придумываю. И вот этот Клингенберг пришел в Белград и скомандовал своему там утероофицеру повесить флаг немецкий на, на, на главной улице. Ну, вывесили этот гитлеровский стандарт, все увидели, охерели, сразу пошли слухи, немцы в городе. Ну, представляете, все понимали, что они за Дунаем. Но, может быть, они там как с другой стороны зашли и так далее. Никто не знал, что происходит. Может, там десант высадился и все. И начался бешеный шухер, началась паника. А тут еще появились самолеты, которые кинули несколько бомб. Да? И <свят> <свят> мэр города Белграда дал команду там, найти каких-то немцев, которым сдаться Белград может. Ну и естественно нашли там единственные. <свят> вот их была бригада, группа, так сказать, Какая бригада? Семь человек, меньше взвода. И Сдались им. Белград сдал ключи фактически от города, сдали э, Гаук Штурмфюреру этому, капитану. И потому что, ну, во-первых. Э Тут со своими солдатами. Во-вторых, он сказал, что танковая дивизия стоит на подступах. Где она стоит, никто не стал разбираться. Да? Он, он сказал, что сейчас будут прилетят. Если вот Восток-то Восток, то он не выйдет по радиостанции. То прилетят и разбомбят весь Белград. И в это тоже поверили. Он вышел по радиостанции. Он разложил соответствующую разметку на аэродроме, чтобы принять немецкие самолеты. Кому двое суток не верили, что он взял Белград. Считали, что это провокация, что пытаются заманить в ловушку. Вот таким образом закончилась разведка боем. То есть, Белград пал, пал практически без единого выстрела. Пленили весь город, всю столицу фактически пленили 7 человек. Да, Во главе с этим Галпштуром и 18 числа уже все. Вся Югославия уже сдалась, представляете? То есть, это вот результат действий вот этой стратегии. То есть, если бы этот человек встретил глубоко шлонированную оборону или хотя бы какой то противодействие, хоть батальон противника был бы там, да, хотя бы рота, то, конечно, куда там семь человек, они бы никуда не прошли. А он пришел там к дворцу фактически, да, и, и потребовал ключи от города. Ему эти ключи отдали. Поэтому, ну, подобная ситуация была и вот с Корцени многократно, да ну, и вообще у тех, кто, так сказать, вот во Второй мировой войне проявлял какие-то да, особые таланты, и у, кстати, и у русских солдат. Помните битва за Вену, когда зашли, была команда зайти и поднять на воздушном шаре посреди Вены флаг. Они же использовали опыт Белграда, именно это хотели показать, как тот флаг, который подняли эсэсовцы над Белградом. И над Веной подняли на воздушном шаре советский флаг и все сдались сразу. Там и людей тоже не было никого. Ну, никого. Конечно, там была огромная армия, уже под Веной стояла. Но внутри Вены еще и боев не было. И начали активно сдаваться. Почему? Потому что увидели на ну, воздушном шаре флаг висит. Ну что? Ну, все, значит, они здесь уже. Так что... Потрясающая история. Ну, да. Поэтому, когда... Когда, ну, знаете, тоже в Голландии вот, э, Очень почитают дедушку Одного, не помню, как его зовут Когда э, герцог Кальба, э, которого мы сегодня Поминали недобрым словом В связи с сегм, Игмонтом Он э, прибыл туда А он злодей был, кровавый И должен был Город захватить И подошли войска к городу, испанцы Подошли к городу А э, там Магистратура стала заседать и решать вопрос. Ну, что, надо сдавать город, мы его не удержим. А как дед какой-то столетний спал. И надо было голосовать: что сдавать город всех дергать начали. Давайте там, голосуйте, голосуйте, все за. Да, и, и смотрят, а этого не хватает голоса. Его будет. И говорит, слышь, давай голосуем. Говорит, зачем голосуем? Он говорит, ну Герцкальм пришел и город сейчас мы приняли решение сдавать. А он говорит, а он просил? Он говорит, что просил? Ну ключи от города он просил? А говорит, нет, не просил. Он говорит, ну да, подождем, пока он попросит ключи от города. Зачем мы сейчас будем выбегать что-то давать, штурмовать? Он нас пока не собирается, ключи не просит. Нахера самим то инициативу проявлять? Ну, подумали, решили, что да. А в этот момент как раз произошли события, там восстание, то все, и, и он собрался и ушел. И этот город никогда больше не взял, больше никогда туда не пришел. Поэтому, ну, вот это вот очень важно. Такая стратегия. Мы и с той, и с другой стороны должна быть понятна, что иногда тебя пытаются вспугнуть, да, чтобы ты проявил себя. А лучше в этот момент помалкивать и не проявлять себя.